Добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, Ирина Савельева, преподаватель йоги. Сегодня я хочу начать рассказывать вам о серии упражнений на скручивание. Скручивание – это отдельная тема в йоге. Скручивание выполняется для того, чтобы поднять энергию из нижних энергетических центров человека в верхние и сделать человека более духовным созданием более добрым, более милосердным. Очень простые упражнения, на первый взгляд, позволяют человеку не только стать духовным, но и проработать все свое физическое тело. И связаны они прежде всего с позвоночником. Как вы знаете, позвоночник – это главный стержень нашего тела, здоровый позвоночник, здоровое тело, здоровыми будут все ваши суставы, связки и мышцы, а также внутренние органы, и позволяет это делать именно э, скруточки, которые сегодня, одно из которых сегодня я вам покажу. Мы начнем с самой простой скрутки, которая доступна абсолютно каждому человеку. Для того, чтобы ее сделать, вам необходимо сесть, с прямыми ногами садитесь с прямыми ногами с прямой спиной затем переставляем правую ножку за левую постарайтесь поставить ногу выше колена Опять проверьте, прямая ли ваша спина. Затем, делая вдох, вытягиваемся макушкой вверх, выталкиваем ребра, захватываем левой рукой правое бедро. Другую ножку, а другую руку ставим назад, опираемся в пол, но не заваливаемся назад на руку. Спина по-прежнему прямая. Давайте я покажу вам еще раз. Посмотрите, пожалуйста, когда я на выдохе разворачиваюсь, я не ухожу позвоночником назад. И именно в этот момент возникает та самая скрутка, которая и является для нас самой ценной. Давайте еще раз попробуем. Вдох, выдох, не меняя положение позвоночника, скручиваемся, опираясь рукой сзади и разворачивая голову в сторону скрутки. Закрываем глаза и остаемся в этом положении, продолжая отталкиваться рукой от бедра, для того, чтобы больше скрутиться в линии талии. Закрыли глазки, дышим спокойно. Носочек прямой ноги тянем на себя. Продолжаем выталкивать ребра вверх. И в этот момент вы почувствуете максимально возможное напряжение в спине и в тазу, в тазовых костях. Все это вы воспринимаете как должное, как лекарство, как лечение. Вот сегодня Боня развлекает меня во время практики, это очень приятно. Подержали от 30 до секунд до одной минуты. На вдохе медленно разворачиваем. Меняем положение ног, левая ножка через правую, и все то же самое делаем на другую сторону, вдох, и с выдохом разворот с прямой спиной, спокойно дышим, выдерживаем определенное время, затем возвращаемся, выпрямляем ножки и ложимся для отдыха на ножки вниз. Несколько секунд находимся в этом положении, расслабляя тело. И на этом можете завершить практику скруток. Со временем вы можете делать от 1, двух до 5 подходов скруток. По 30 секунд-1 минуты. Больше 1 минуты скруточку держать не нужно. Мы с Бонни желаем вам здоровья. Приглашаем на наши практике. До свидания. на Намасте.